Приветствую, друзья! Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодняшнее видео у нас опять пойдет о нашем мироздании, но с несколько иных позиций, таких, скажем, лингвистических, да, филологических. Вот. Недавно общался с человеком один, вот, Виталий Бахнин, альтернативщик, исследует плоскую землю. Вот. И, собственно, какой у нас, ну, частично. Вот вы можете на его канале посмотреть весь крайний стрим, там 3 часа. Вот. Но там есть один момент про небо. Какого цвета небо. Вот. И он говорит, как так? Люди не соображают головой. У нас есть базовые знания. Мы с детства обучены, что у нас небо голубое. Вот. А люди говорят, что ночь, типа, оно черное. У них в мозгах кисель. Вот. И он аргументирует это чем? Вот потолок у нас же скажем, выкрашен в голубой цвет, да? Мы свет выключили ночью, и что? Потолок изменил цвет, он же остался голубым, да? И вроде на первый взгляд все логично, если с этих позиций подходить. Вроде бы на первый взгляд. Я как бы понял его позицию, да? Я ее не стал оспаривать, но червячок, сомнения, он опять у меня так мозги работают, он, видимо, поселился, и это мне мешало, ну, не то чтобы мешало спокойно жить, да? Но вот он выгрыз, он выгрыз и вылез на поверхность. С определившимся, в общем-то, пониманием, что здесь что-то не так. Вот. То есть, смотрите, да, потолок, он выкрашен краской, которую мы воспринимаем как голубой цвет, цвет. Но, смотрите, вот на самом деле потолок просто выкрашен определенным веществом. Определенным веществом, которое просто поглощает спектр цветовой весь цветовую гамму, да, только голубой оно отражает, поэтому мы собственно его и фиксируем. Но если мы на голубой потолок посветим красным светом, то он будет черный, понимаете? Мы зафиксируем черный цвет. Вот так вот все это работает. Вот. То есть вот здесь как бы вот так. Но тут Виталий может возразить, я просто слышал возражение, что ну, не так не пойдет, мы же живем не в красном цвете. У нас есть естественный солнечный цвет и лампы, соответственно, дневного света, которые мы делаем приближены к нему, и мы видим голубой потолок, так это не работает. Я просто объясняю механику, да, но да, вот с этих позиций, опять же, опять же, можно было бы с Виталием согласиться, да, что небо голубое, когда оно проявлено, и другого быть не может, вот, потому что, ну, действительно, у нас же солнце, вот, оно определенного цвета, мы же его другим почти не видим никогда. Ну, там бывает красные, там, да, вот, оттенки какие-то, вот. но, тем не менее, и здесь можно было бы, опять же, с Виталием согласиться, да, но, если бы не одно «но», опять же, и здесь он ошибается, он где-то, видимо, об этом прочитал, удивился, его это поразило, но... И он решил дальше не исследовать этот вопрос. Он просто, ну, его эта вот логика, видимо, что ну, потолок голубой, свет выключили, он же голубым остался. Где-то он это прочитал и дальше не пошел. А нужно же вспоминать, а что нам в детстве, в общем-то, учили? Вот действительно ли небо относится именно к голубому небу? Вот действительно ли это так? И этот вопрос, в общем-то, я начал исследовать. Ну, и в своей памяти порылся, да? Вот я сказки все повспоминал. Что у нас есть? У нас есть, соответственно, скажем, такое понятие, как карта звездного неба. Да? Именно небо звездного есть такое. Вот. Атлас звездного неба. Небесный атлас его еще называли. Вот так вот есть, есть такое понятие. Вот. То есть у нас есть понятие дневное небо и ночное небо. У нас есть понятие «достать с неба звезду», понимаете? Не из космоса звезду, нет, а с неба. С неба Луну достать у нас есть понятие такое, да? И когда нас ночью говорят «посмотри на небо», мы что такие? Ой, а небо-то оно должно быть голубое. Небо-то украли, кто украл небо у нас? Мы не можем посмотреть в небо. Нам говорят, посмотри, посмотри в небо, да, и мы просто задираем голову вверх и смотрим, видим звезды, говорим, ну, звезды на небе взошли, вот, Луна взошла на небе. Правильно? Мы же не говорим, что Луна взошла в космосе. Нет, мы говорим, Луна взошла на небе. Вот. А какого неба цвета, соответственно, темное, вот, черное небо. Вот. Да, оно не проявлено в этом вопросе. Но дело в том, что сам термин, он небо, он имеет такое понятие что звезды там в небе у нас, а не где-нибудь. Вот, Луна-то на небе у нас. То есть мы не удивляемся ночью, что у нас украли небо. Мы не говорим, что мы не можем посмотреть на небо, потому что небо голубое только, да? И мы не можем посмотреть на небо, потому что оно не голубое. Значит, неба нет, его украли. У нас же в голове этого бреда нет. Нет. Поэтому и в данном вопросе, вот, в детстве, в детстве нас, соответственно, много чему учили, да, и в том числе, что небо не только голубое. Небо, оно может быть разным, разным проявленным. проявленным когда оно проявлено дневным светом Солнца, оно имеет, соответственно, цвет голубой. Когда оно проявлено звездным светом или лунным, оно черное, не проявлено до конца, скажем, вся атмосфера, поэтому вот оно черное. Вот и все. Поэтому мы не удивляемся. И когда нам говорят ночью, посмотри на небо, да, ну мы смотрим. И что, мы не видим небо, что ли? Мы не видим небо, да? Нет, мы видим. Видим небо, только вот сегодня оно такое ночью. Вот и все. И говорит, что да, нам действительно много инграмм внесли, да, вот ошибок различных. Ну, например... Ну, и Виталию внесли грамму, когда он говорит, мы в детстве знали, что вода мокрая, да, а потом вдруг вода не мокрая. Да, вода не мокрая, она не может быть мокрой. Вода вообще, у нее есть разные свойства, да, но, но, но, но свойства мокрая у него нет, у нее нет воды. Это может быть рука мокрая, одежда мокрая, да, тряпка мокрая, потому что вот это свойство Предметов впитывать влагу, ну или что удерживать на себе влагу, вот рука мокрая. Когда подсыхает рука или одежда, мы говорим влажная. Понимаете, это вот степень мокроты, так скажем, влажность. То есть она уже не мокрая, но она еще ощущается влажность. Когда мы находимся, соответственно, на воздухе, ну в какую-то там дождливую погоду, мы же не говорим, что что-то у нас какой-то день мокрый, да? Нет, мы говорим сырой, день сырой, сегодня сыро как-то. Как-то сегодня сыро. У нас для всего есть определение, по которым мы, соответственно, понимаем друг друга, что мы хотим сказать. И у нас как есть песенки про небо голубое, да, также у нас есть песенки про черную небо. Черная ночь. Только там були свистят там, и так далее. У нас есть, соответственно, песни и стихи, как Звезду любимой с неба достать. Или луну с неба достать любимой. Все это есть. Ну есть инграммы, да. Вот Виталик же любит э, про то, что э, в детстве, нам, да, говорили, а потом вдруг мы понимали. Нам говорили про дед Мороза, что дед Мороз есть. Мы вырастаем, бах, нет дед мороз А нет дед Мороза? И много чего лет не лежит, никаких не ничего нет, оказывается. Вот. Поэтому здесь аргумент, что мы там что-то знали в детстве, а потом, соответственно, нам в школе нашлепки какие-то сделали и мы поглупели. Это это не так. Это не так. Есть моменты, с которыми частично можно согласиться, но не всегда все это так. Поэтому, понимаете, вот когда млекопитающие удивляется, да, где-то вот прочитают, что, блин, небо голубое, потому что голубой потолок. Ну, блин, так это не работает. Надо не удивляться, ну, как бы можно удивиться, но просто вот этот момент немножко подумать до конца-то, прийти к какому-то логическому заключению. Просто вот термин «небо», да, он относится не только к голубому небу, -то. не только, а и к звездному небу тоже. Мы же говорим «звездное небо». Или что мы говорим, «звездный космос», что ли? Нет, мы испокон веков сроду говорили «звездное небо». Луна на небе. На небе! А если она на небе, какого она цвета? Что, у нас только Солнце проявляет небо, что ли? Больше ничего не проявляет? Вот Луна его не может проявить до конца атмосферу, поэтому мы видим черное небо. Вот и все. Луна же на небе? На небе. Какого цвета неба? В данном случае черного, все. А говорить, что небо может быть только голубого, блин, ну это вранье, как минимум. Это вот желаемое за действительное выдавать. Вот и все. На этом автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующего видео. Пока!